Кто придумал бога я думаю в принципе наверное такой же человек как и я такой же хитрый такой же подлый такой же изворотливый только может быть мораль у него была слегка пониже ну и совести у него точно не было это определенно он видимо посмотрел вокруг увидел как люди пашут как люди трудятся как люди батрачат и подумал с чего бы вдруг мне это делать Дай-ка я придумаю существо и стану его посредником на Земле. Объявлю о нем всем, самым глупым, самым тупым, но работящим, тем, кто при деньгах, при продуктах, и скажу им, что надо нести ему подная, подаяние, там я не знаю, подношения какие-то, и буду их принимать. Это же замечательно. Зачем батречить, если можно сделать так, что тебе сами все принесут? ты лишь будешь им сказки плести я думаю у этого человека было неплохое воображение так что наверное не питайте иллюзий Бога придумали люди с одной лишь целью корысть, алчность, обогащение быстрое, легкая, лживая, лицемерная. Бога нет, это я вам говорю, но есть люди которые выдают себя за его посредников Рассказывают вам всякие небылицы и тянут из вас все, что только можно. Берегите себя, подписывайтесь. Всего вам доброго.